Всем привет! Продолжаем, продолжаем играть в Fallout. Ну и рассуждать на компьютерной тематике, но рассуж... до рассуждений каких-то еще не скоро. Так как я продолжаю знакомить вас с книгой Стива МакКоннела «Совершенный код». Кто еще не купил, покупайте и не слушайте. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы вы слушали. Но... но я все равно не все смогу передать то что в книге иметь ее под рукой хорошо ну я думаю на фоне можно слушать то что я тут то, то что я там зачитываю иногда добавляю свои комментарии В прошлый раз мы закончили fallout 1 сегодня начнем fallout 2 Ну, я думаю в это в этой серии в этом сегодняшнем видео Немного, наверное, поговорим об игре А может быть, знаете, и начнем дальше по книге идти По книге Совершенный код Но в первую очередь нам надо создать Создать персонажа И я сразу же назовем его CPP просто Так, готов, готово Возраст, давайте... 18 мне уже... Ля, ля ля ля ля ля ля Есть такая песня. Ну, была, ну, и есть, в принципе. Теперь я решил... Это попсово как-то опять силу качать, быть сильным. Я решил, знаете, что в этой игре. Больше ударится, ну, там в ловкость. Качну. Где тут ловкость? Вот. Ловко, сейчас до 8 Еще, еще я хотел, хотел, вот, вот это, привлекательность еще качнуть. Ну, чтобы знаете, иметь, ну, чуть-чуть другую, другое развитие, потому что я раньше как играл, я обычно силу прокачивал, там тяжелое оружие, там или энерго, не помню и а в этот раз, то есть, смотрите, что у нас, это ловкость, да, а, привлекательность. Сочетание внешних данных и обаяния, высокий показатель привлекательности, важен для персонажей, которые хотят влиять на других при помощи слов, вот. Ну и, соответственно, у барых можно подешевле там что-то покупать. О, кстати, смотрите, тут можно что-то еще уменьшить. Ё-моё, что бы мне уменьшить? Силу, не вынос восприятие э, для снайперов. Влияет на реакцию и штрафы за расстояние в дальнем бою. А если я уменьшу? <coughs> Таня, наверное, я с этим экспериментировать не буду. Так, дальше. Смотрите, здесь я давайте... Чё, а, блин, а тут... Ч тут Одарённый, тяжелая рука А что такое точность? А ну-ка Ага, шанс на крит удар Сейчас 5% при точности 15% Ну давайте попробуем эм... Миниатюрный О, смотрите, ловкость увеличивается на 1 Да, круто, пусть будет ловкость и и и и а тут еще один можно выбрать А, они все нормально так а тут знаете что я хотел хотел вот красноречие наверное а, вести диалог да скорее всего красноречие раз дальше Дальше я здесь хотел без оружия. Оно мне точно пригодится поначалу. И, и, и, и... Может, торговлю? Способность продавать... По... Да, давайте. Чем больше денег, знаете, тем лучше. О, в принципе, все. Ходи. Древня умирает, такие А, знаки, сохнут посевы, посевы. Болеют дети. Это на этого, на голова похож Знаешь, Кто смотрел Властелина колец если не Там было голый был, ночью, ну, в переводе гоблина Да, генератор, б... Б. Жизнь. Uh -huh. Это и будет Сейчас. твоим заданием. Если тебя признают достойным. Чтобы это произошло, тебе придется посетить храм испытаний. Если выживешь, возвращайся, и мы поговорим еще. Наша жизнь в твоих руках избрана. Найди, Гек. Ладно, нам надо найти гек. Но, насколько я помню, надо зайти в этот храм. В этом храме поубивать всяких. Всяких там, всяких. А, вон муравьи. Короче, что такое Fallout 2? Ну, понятное дело, это продолжение Fallout 1. Но, но, но. Так. Че, давайте драться. На тебя рукой. О, нормалек. Нормальды. Иди сюда. Прошло 80 долгих лет с тех пор, как ваш легендарный предок... Ну, это то, что написано на официальном сайте, да? Что такое Fallout 2. Так вот, прошло 80 долгих лет с тех пор, как ваш легендарный предок отправился в путешествие по пустошам. Вам, простому жителю дикарского племени, необходимо спасти свою деревню принеся в нее чудо-прибор под названием ГЭК. но ну, это то, о чем только что-то старуха рассказывала. Пусть вам будут путь вам будут преграждать злобные мутанты, убийственная радиация и, самое страшное, чудовищные потоки лжи, обмана и предательства. Вы начинаете задумываться о том, стоит ли вообще спасать этот дивный новый мир ну как вы поняли вся вот эта блин вся вот эта игра вот, вот эти все события разворачиваются спустя 80 лет в первом фаллоуте мы вот тот выходец из убежища который уничтожил эту армию армию ну мы там взорвали да мы создатели не уничтожили но мы взорвали ну, в чем компьютер, да, там какую-то лабораторию, короче, взорвали. Взорвали, этим, типа, остановили э, арми ну, распространение армии мутантов. Ну, и, и все хорошо, вот. Что такое, не достаю. На тебе. Как так промазал, у меня же ловкости нормально, ребята, вы что... Отравление, офигеть. Сдохни. Это Рад Скорпион. Кстати, в, в первом фоллауте они вроде поболее были. Вроде бы. Может, это детеныши? Это, а, нет, это Скорпион Мутант. Так, и это получается у нас, вот это 80 лет спустя, это получается 2000... 241 год ну типа после э, действий фоллаута первого э, и получается вот это вот я сейчас я получается э, из деревни Оройо которая была основана вот тем выходцем в первом фаллоуте, за которого мы играли, который уничтожил эту армию мутантов. Так вот, он основал деревню Арою. И, и, и, и, ну, основал, да и основал, и, и, и красавчик. Надеюсь, он жил долго и счастливо. То есть, а само Ароя это поселение в горах на западном побережье Соединенных Штатов Америки. То есть после того, как его изгнали из э, убежища 13, он основал эту деревню. И вот это Аройо, э, это типа, типа, типа на испанском. Короче, оно означает, э, дословно означает сухой ручей. Чего его, кстати, изгнали... Кто Даже не знаю. Наверное, было за что. Кстати, я по три раза могу бить. А чё я туплю? У меня ж ловкости дофига. Вот, раз. Два. Ну, это да. Это я сейчас э, потратил на... На то, чтобы сделать ход. А также, в целом, я... Кости какие-то. копия. Но копия я не буду брать, потому что у меня... Прокачано... Ну, легкое оружие не прокачивал, я прокачивал без оружия. Поэтому.. Да и не буду я в этот раз прокачивать вот это без оружия. Ой, точнее, легкое. Или буду, блин, не знаю. Так, дверь закрыта. Где тут взлом? Так, давайте я сохранюсь. Вот И пойдем дальше Итак, получается 2000 О, ловушки Я замечаю ловушки Это, по-моему, у меня как раз прокачано вот это ловкость, то ли восприятие, да вон, плиты, вот, видите, плиты и тут еще пишет, вы заметили типа, если я на них буду наступать ну да, я помню, там, если бежать в тупую по прямой, то там э, из вот этих боковых э, отверстий будут вылетать какие-то стрелы, дротики Так вот, я когда, ну я когда, этот предок да, вот из первого Фоллаута, он когда победил армию создателей, там уничтожил и вернулся в, три, в убежище номер 13, то смотритель его выгнал почему-то. Ну так вот получилось. Ну я думаю можно поискать в Библии Фоллаута, может в Библии написано почему так произошло. Но что произошло, то произошло. Соответственно он основал это поселение. <связывая> ну, как бы когда его выгнали ему то сейчас я соберу эти части скорпионов потом кому-то в паре как сувернирчик типа да там магнитик так туристам каким-то в паре так вот этот этот выходец Ему ничего не оставалось делать, кроме как отправиться в скитание по пустыне. Так, и впрочем, он никогда не отдалялся от гор, ограждающих от внешнего мира его родное убежище, часть обитателей которого, узнал о том, что произошло, что с ним произошло, решила покинуть свой дом и присоединиться к нему. То есть я отправился не сам, ну, тот выходец, он отправился не сам, с ним а, к нему примкнули часть жителей убежища. Спустя некоторое время выходец из убежища наткнулся на эту группу. То есть люди там вышли и пошли, хотели примкнуть к нему. Эти люди мало что знали о мире за пределами убежища, и несомненно погибли бы, если бы не его помощь. Именно тогда Выходец снял свой костюм и никогда больше его не надевал. Он и его новые спутники вместе направились на север. Ого! Это ж надо муравей сбил с ног. Это что-то новенькое. Да, но, ну, кстати, у меня и жизнь не падает. Ну да ладно. Он отправился на север. К величайшим каньонам на юго-западе Орегона. Где и начали они постройку своего нового дома? Деревни Арройо. Так, а что это, Вискайк? А, блин, это противоядие. Так бегом, бегом, бегом. Во. Постепенно Выходец учил людей выживать. Со временем их компания превратилась в племя. А Выходец полюбил одну из своих спутниц Пэт и завел семью, как и все остальные соплеменники. Ну и в результате, я думаю, как вы поняли, появился вот, вот этот. Товарищ, который ну, который является потомком. Кстати, вот тут у меня этот э, горшочек какой-то. О, взрывчатка. Ну да, потому что тут же вон стена, которую надо взорвать. Итак, выходец из убежища научил их, ну, тем примкнувшим, навыкам выживания, выходец и пэт стали управлять деревней. С их помощью племя росло и становилось сильнее. первое время они продолжали посылать разведчиков в убежище, надеясь на то, что смогут помочь кому-либо из единомышленников, оставшихся там. Но вскоре эти попытки были прекращены. И в 2188 году у них родилась дочь. 16 января 2208 года, несколько лет спустя, после смерти Пэт, выходец по просьбе остальных влиятельных членов племени записал для потомков свои мемуары. Вскоре после этого он оставил свой костюм на кровати и исчез из Ароя. После месяца скорби о жителе убежища жизнь в Оройя возвратилась на круги своя. Дочь выходца из убежища стала с, с, э, этой, старейшей племени. Ну, типа, главная или как-то. То есть, вот, это его дочь, типа, главная э, в этом селе. Ну, дочь вот этого нашего. И персонажа, за которого мы играли в первой части. Блин, что я натупил, короче. 23 марта 2021 года. А где ты? Далеко. 2021 года у старейшей родился ребенок, которого позже прозвали избранным. То есть вот, вот это вот как раз вот этот избранный. В 2241 году началась жесточайшая засуха нанесшая большой урон посевам и стадом браминов, арои. Такого не было уже многие годы. Старейшая увидела рекламу Гек, ну вот этот Гек, который типа поможет, да, там, с урожайностью. Так вот, старейшая увидела эту рекламу Гек на голодисках своего отца. И решила, что это единственная надежда деревни на выживание. Решение было принято незамедлительно. Она послала своего сына на его поиски. И 27 июля избранный ушел из своей деревни с целью найти ГЭК. Но он на самом деле еще не ушел. Вот мы сейчас только зайдем в эту деревню. То есть это просто начало игры. Нет. Особо не вкуриваю, что именно такое начало. Могли бы сразу там, ну, начать э, непосредственно уже с деревни этой. Ну, может быть, такая задумка, это надо почитать. Так, что тут конец хода? Сдохни, на тебе. Я сын этого избранного, посторонитесь. жалкий муравьи на тебе Блин, вот это я тупанул ладно пойдет и так так ща чем мы тут еще возьмем ничего там нету значить надо бы 28 жизни маловато так Ч ⁇ -то какие-то тормоза начались. Быть такого не может. Так, давайте-ка я сохранюсь. Вот. С этим, по-моему, надо драться. По-моему. Но эту деревню, кстати, <сосит> Аройо захватил Анклав. То есть во время отсутствия избранного 20 июля 2242 года Ароя была атаковано солдатами Анклава. Так, этот хочет рукопашным бою. Ну да, у него наверно полная жизни а у меня-то не полная о нормально проредил ему красавчик ну тебе чё не ожидал то да на тебе по роже, на тебе ляпас. пас все 100 до свидос больше не подходи так, что тут? Тут ничего нету. Анклав напал на эту деревню и захватил ее. Что такое анклав? Как-нибудь, я думаю, потом поговорим. Так, и вот я типа пришел в эту деревню. А это типа одежка типа получается кого? Деда, да? Потому что у этого есть дед. Ну вот этот избранный. Так, рад снова тебя видеть, избранный. Чем я могу тебе помочь? Привет. Кэмерон, готов к новому бою? Нет, спасибо. Я еще Ну так, конечно. Тренироваться надо. Это что у нас? Это, насколько я помню, всякие растения, которые надо убить. Ну, помочь. Хотя их тут... Ну на самом деле в деревне ну не один же человек все-таки и могли бы эти растения сами сами бы как-то хоть издали камнями закидать не знаю. Так, у меня новый уровень я взял и теперь мне надо что-то прокачать торговлю наверное. Вот так вот, красноречие а, Блин, что бы прокачать скрытность может? Нет. Холодное оружие. Та не, не буду его. Копи дубинки, ну их нафиг. Лучше сразу легкое оружие. Потому что где-то пистолет я подмучу все-таки. Может, у кого-то подрежу. Ну, на рынке там, знаете, буду тусоваться такой. Хоп-хоп. И у кого-то такой ножичком чики подрезал. Красноречие. Без оружия так нормально. А, натуралист. Знание. Практически о природе способность прокормить себя в пустыне. Интересно, как. Доктор. Без... А, а, а, а первая помощь? О, первая помощь это типа использование... Блин, не знаю. Да сразу легкое оружие, вот, потому что воевать все равно тут надо будет. Итак, ну, анклав это такая э, военная, э, сейчас, военно-политическая организация в мире Fallout, представляющая собой остатки до военного правительства США. И вот здесь, насколько я помню, мне этот анклав тоже нужно будет уничтожить. Но сейчас я в этой деревне Ройя. И, и, и мне нужно... Я пока тут сейчас пошарюсь. Нужно повыполнять какие-то квесты. Блин, чувак, у тебя что-то с сортом Ты с головой что-то. Так, ч ⁇ он тут? Я хочу... Я хочу, я ухожу В мой священный поиск Земля гимн мой весь О Годы мои кости. Я хру... Блин, смотрите сколько вариантов диалогов Я так понимаю, это я прокачал этот а, Красноречие и тут столько вариантов Диалогов, что можно офигеть Говоря по-человечески Тебе надо огород прополоть, если так то, ладно, сделано. Да. В переводе на человеческий ты хочешь, чтобы да я зашел доме, опять, когда все... Прежесть. Так бы прямо и сказал, что тебе мешает. хе <с or something> Ладно, попробуем у него на полочке поискать. что то ничего у него нету. Че, попробуем напрямую отправиться и завалить? Mm. Ну, давайте попробуем. Блин, давайте я сохранюсь. Я, кстати, не уверен, получится ли у меня их убить. Я-то без оружия. А ну-ка, это надо... А у них, по-моему, дальний бой. Они, по-моему, издалека могут. Давай, давай, по щам тебе, на. Ну как же промахнулся, у меня нормально ловкость прокачана. На тебе. Ну, видя, у меня ловкость прокачана, я три раза могу ударить. Но что-то это особо не помогает. О, есть одна. Теперь со второй надо разобраться. Давай, давай. Да. Тяжело раненым Это я тоже в принципе то Не, не огурчик уже Ёлки-палки Две жизни осталось Ну если сейчас не завалю То, то Меня тут сейчас и похоронят А не Фух Фух Думал все, кранты. Ну реально две, дву... два очка жизни осталось. Спасибо. Я с брока, если ты принес, взгляни на север. Да. Так, ладно, надо тут пошариться. Это получается, что я квест выполнил этот и еще, еще надо, надо побегать. Тут, тут несколько квестов, насколько я помню, поэтому я сейчас так, кто это? Великой миссии. Удалось... Остаться в живых, да. Конечно, готов. Я же прошел, конечно, хватит. И Я жить хочу. Ты Я же прошел, конечно, хватит. Ага. Она из священного убежища 13 Вот, о Её нам Вик А в чём Слушай мы Слушай внимательно Найди священное убежище 13 И я почти ничем не могу тебе помочь Конечно, ничем Удобно так Ничем не могу помочь Типа иди А направить куда-то а, да, извини, слышь, чувак, я не, не могу помочь. Ладно, это понятно. Надо гэк этот найти. Так, это этим я помог растения. Так, что еще тут? Что бы еще? Где-то бы еще сейчас квест взять? и и и отправиться уже в пустошь о так тут деревня деревня деревня разделена это кто давай показывай свои приемчики Опа! ух ты я получил восприятие это чё он мне прокачал выносливая не что-то что-то не, не понял. А ну-ка. Э, ладно. Не... О, цветок брокка. Это, по-моему, э -э -э этому наркоману надо было. Этот цветок и он из него вроде как не сможет целебный порошок сделать. Ну добро, добро. Так, смотрите, тут он трупы какие-то могли бы почистить, кстати. Давайте откроем дверьки, пусть выходят. Блин, закрыто. Ну ладно. Хотел коровок освободить. Так. Чем тебе помочь? Дымок убежал туда, куда взрослые ходят охотиться. Окей. Okay. Дымок, я так понимаю, это собака. Привет. Бартер ну да ладно, в принципе, можно уже так, короче, это Ороя, это Ороя. все, больше я ничего говорить тут не буду, я тут пока побегаю, ну и продолжим дальше дальше-дальше э, зачитывать, да, я буду книгу, вот то есть, я, наверное буду делать так, когда я появлюсь где-то в каком-то новом селении то я вам о нем буду рассказывать вот так вот. И дальше, после того, как я вам расскажу, там на, мне надо будет какое-то время побегать там, поискать, пошариться по всем горшочкам, э за куточком. И пока я это буду делать, шариться, я вам буду продолжать знакомить с книгой. Добро договорились. Ну, про Ароя я, я по-моему, сказал, так, сейчас, про Ароя, да, арой потом захватят, эм, захватят, захватят это Ароя, вот этот Анклав, ну и потом, после уничтожения Анклава, э, то есть Анклав захватит э, э, это село, они увезут, захватят ну, в плен жителей и увезут к себе на нефтяную вышку. Те, которые, конечно же, окажут сопротивление, те были убиты, ну или будут убиты. Эй, выпусти меня. По-моему, вот так вот, да. Это я левой кнопкой зажимаю, держу, появляется такое меню, и вот... Кто оказал сопротивление Те будут убиты Ну и когда там избранный вернется сюда Он увидит там это пепелище а этих соплеменник, Эти соплеменники Этого выходца Они нужны для экспериментов То есть им как раз нужны там Какие-то две тестовых группы То есть одна будет Из чистокровных состоять Вторая из мутантов И они там будут эксперименты делать Ну и короче когда избранный, по идее, там всех уничтожил этот анклав, там освободил жителей. После уничтожения анклава беженцы из Аройя и убежища 13 построили новое поселение. Использовал найденным. То есть все-таки. О, о, что это? Лопата хорош. Что я говорил там? А, да. Эти построят новое поселение, используя вот этот гек, ну, о я говорил. То есть этот гек это у нас генератор эдемских кущ компактный, вот так вот и называется. То есть это стандартное оборудование для всех убежищ Волтек Ну, типа, просто добавь воды и перемешай. Ну, такой девиз. У этого гек. Ну, в рекламке. Ну, короче, они построят новое убежище, новое поселение, точнее, которое там назовут Нью-Аройе. И после этого избранный, вот этот вот избранный, станет старейшиной. Ну, и, короче, он там будет руководить и все такое. Ну, да ладно, все остальное можете почитать в Вики, да? Можете, если у вас два мониторчика, на одном мониторчике играть, а на втором мониторчике открыть э, это, эту вики. И вот так вот играя э, куда-нибудь, заходя э, читать. Ладно, где-то собака лает, по-моему, это вот та, которая нужна. Итак, короче, продолжаем. Все, я про орудия завязываю. И начинаем дальше читать книгу. Ну, а дальше у нас по теме это классы. И дальше мы познакомимся с тем основой классов, что это такое, да, абстрактные типы данных. Далее качественные интерфейсы класса, вопросы проектирования, разумные причины создания класса, аспекты специфические для языков и пакеты классов. Пакеты классов. Э, ну, я как получится, так и буду, и буду эту информацию давать. Потому что я всю книгу ну, не в состоянии э, вам вот так, в таком виде подать. И, и не из-за того, что не хватит времени, или она очень большая, а из-за того, что... Ну, там есть примеры кусков кода, к примеру. Я ж не буду вот здесь вот их так зачитывать. Потому что это уже глупо. Это уже глупо. Не, подожди. Ты же мне сказал, что ты можешь... А, вот. Ты бы мог приготовить мне... Че, один только? Ладно, так, идем. На заре компьютерной эпохи программисты думали о программировании в терминах операторов. В 1970-80-е о программах стали думать в терминах методов. В 21 веке мы рассматриваем программирование в терминах классов. Класс ⁇ это набор данных и методов, имеющих общую целостную, хорошо определенную сферу ответственности. Сферу ответственности. Данные ⁇ это не обязательный компонент класса. Класс может включать только методы предоставляющие целостный набор услуг. Одним из главных условий эффективного программирования является максимализация части программы, которую можно игнорировать при работе над конкретными фрагментами кода. Классы – это главное средство достижения этой цели. По-моему, где-то тут собачка. А, вот, вот она, да. Блин, а мне надо как-то пройти. В скрытность у меня... Скрытность он бегать не может, но... Мне просто с ними драться не особо хочется. Если вы только знакомитесь с концепциями объектно-ориентированного программирования, дальнейшая тема может вам показаться сложной. Эй! Давай, давай, давай, иди, иди, иди, иди, иди, Слепые. А как их зовут, кстати? Я забыл. Гекко, Гекко. Опа, наяд наступил. Ну что ж, но если вы не только начали, то давайте приступим. И начнем мы с основ классов. Так, сейчас я подожди. Эй, Бобик, Бобик. Мудила, блин. Стой. Как с ним поговорить? А, он все уже за мной идет. Да. Хорошо. Блин, ну мне кажется, тут еще что-то можно было найти. Мне так кажется. Эй, стой, стой! Да, ну, на кране, в принципе, я мог бы и убежать. У меня очков действия хватает. Что это такое? Это дерево. А это? Там что-то типа запрятано. Ладно, было бы пару уровней побольше, я бы пришел их и поубивал. Так, давайте я скрытность отключу. Это на горячих клавишах, кстати, можно включать. 1, 2, 1 это скрытность. Итак, основы классов. Абстрактные типы данных. Абстрактный тип данных это набор, включающий данные и выполняемые над ними операции. Операции описывают данные как данные для остальной части программы и позволяют их изменять. Слово «данные» используется в выражении абстрактный тип данных довольно условно. Абстрактный тип данных может быть графическое окно со всеми влияющими на него операциями, файл с файловыми операциями, а таблица страховых тарифов с соответствующими операциями ну и, и другие и другие. Сохраняем. Понимание концепции абстрактных тип данных, абстрактных типов данных, необходимо для понимания объектно-ориентированного программирования. Не имея ясного представления об абстрактном типе данных, программисты создают классы, которые только называются классами, будучи на самом деле лишь удобными контейнерами, содержащими набор Плохо согласующихся друг с другом данных и методов. Понимание абстрактных типов данных облегчает создание классов и их изменения с течением времени. Так, я... Тот говорил на севере, и этот на севере. Наверное, кого их надо поубивать, и там этот целебный порошок. В книгах по программированию обсуждение абстрактных типов данных традиционно носит математический характер. Довольно часто можно встретить высказывания вроде «абстрактный тип данных» можно понимать как математическую модель – с определенными для нее набором операций. И создается впечатление, что абстрактный тип данных подойдет разве что в качестве снотворного. Такие сухие объяснения абстрактных типов данных никуда не годятся. Абстрактный тип данных, данные, абстрактные типы данных удивительны тем, что позволяют работать с сущностями реального мира, а не, с узкой, а не с низкоуровневыми сущностями реализации. Благодаря этому вместо вставки узла в связанный список можно добавить ячейку в электронную таблицу, новый тип окна в список типов окон или очередной пассажирский автомобиль в программу, моделирующую поток движения. Возможность работать в проблемной области – а не в низкоуровневой области реализации программы очень удобно. Используйте ее, ну, то есть возможность работать в проблемной области, не задумываясь о низкоуровневой области. Так, что ты будешь торговать, нет? Что-то у них ничего нету. Ладно. Так, вот еще штрих какой-то стоит отправляешься пока нет я хочу я знаю не беспокойся а можно тебя спросить а чё он такой дерзкий так так так так так так так так ну ладно, походу будем идти. Ну давайте я тут еще чуть-чуть еще пробегусь, а, а потом пойдем. Лопату что же надо, что-то что-то по идее тоже можно выкопать. По идее. Так, сейчас, подождите-ка. Так, ладно, пример необходимости абстрактных типов данных. Ну, Для начала приведем пример ситуации, в которой применение абстрактного типа данных было бы полезным. После этого можно углубиться в подробности. Допустим, вы пишете программу, управляющую выводом текста на экран, с использованием разнообразных... О, колодец уже давно не работал, его надо починить. Сейчас попробуем. С, так, ремонт это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это циферка 8. Так вот, вы пишете эту программу с использованием разнообразных... О, починил. Разнообразных гарнитур шрифтом, их размеров и атрибутов. Ну, например, полужирный и курсив. За работу со шрифтами отвечает конкретная часть программы. При использовании абстрактного типа данных, данные названия гарнитур, размеры и атрибуты шрифтов будут объединены в одну группу с обрабатывающими их методами. Набор данных и методов, служащих одной цели, это и есть абстрактный тип данных. Без абстрактных типов данных вам пришлось бы принять специализированный подход к работе со шрифтами. Скажем, для выбора шрифта размером 12 пунктов, которые могли бы соответствовать 16 пикселей, вы бы могли написать что-то вроде, ну там, current font.size равно 16. Size ⁇ это член класса. Создав набор библиотечных методов так, набор библиотечных методов можно было бы сделать чуть понятнее и э, использовать функцию, ну, к примеру, тот же, э, и изменить член класса. То есть до этого был член класса, к примеру, size, но он, который, но он особо ни о чем не говорил. А size это в пикселях или в пунктах, или еще в чем-нибудь. Но создав э, набор библиотечных методов, можно было бы чуть-чуть переписать. Э, ну, пока еще не чуть, чуть переписать, а добавить, к примеру, такую функцию. Points PointsToPixel. По названию функции этой уже, в принципе, понятно, что это мы передаем туда э, пункты, которые там переводятся в пиксели. Далее. Кроме того, мы могли бы далее поработать над нашим классом, и вместо вот этого поля Size, изменить его на Size in Pixels. То есть уже было бы понятно, что вот этот член класса содержит размер э, шрифта, но уже в пикселях, а не в пунктах. Однако, при этом вы не смогли бы включить в программу сразу два поля, определяющие размер шрифта, к примеру Size in Pixels, и а, size in points. Потому что тогда структура current font не смогла бы узнать, какое из них использовать. То есть у вас по факту было бы два дублирующих, два члена класса. Они по-разному назывались бы, как бы по-разному что-то хранили бы. Но в программе было бы сложно понять, что конкретно сейчас используется. Используется. Ну, либо же в этом случае что-то можно в таких случаях сделать. Когда мы вызываем функцию, ну, к примеру, points to pixels, то мы сразу заполняем два значения. То есть, для пикселей выставляем то значение, которое передали, а для пунктов, ну, делаем конвертацию. Конвертацию, ну, это тоже такое. Ну, и, к примеру, к примеру, к примеру, изменяя размер шрифта в нескольких местах, вы могли бы распространить по коду что-то вроде... ну что, что можно было бы менять? К примеру, можно было бы менять такое понятие, как жирность. Жирный шрифт или нежирный. Это все мы могли бы, или вы могли бы хранить в переменной такой, как атрибут. А в этой атрибут хранились бы а, вот как раз такие вот характеристики шрифтов. Жирный, наклонный, подчеркнутый. Ну, которые, а, вот эти характеристики, они похожи, да, для, ну, в принципе, всех шрифтов. Так, тут, как мы видим, очень много локаций. Поэтому, ну, Fallout 2, конечно же, гораздо поболее а, игра, тут побольше и квестов и всего остального. Так вот, по поводу атрибуты. Да, были бы у вас атрибуты? Вы с помощью там, битовой логики, а, с помощью операции или э, по битовой устанавливали бы атрибуты, и там бы там первый бит бы отвечал жирный, не жирный второй бит отвечал бы... А наклонный шрифт, ненаклонный, ну и так далее. То есть это было бы не очень удобно и в коде а, бы, было бы много м, вот таких вот вот таких, вот, вот таких вот кусков кода. Вместо этого, конечно же, лучше было бы применить, к примеру, просто создать переменную, которая бы просто отвечала бы за сохранение информации, шрифт жирный или нежирный. Создать такую переменную, назвать ее bold и bullies, и true или false, жирный или нежирный. Но все равно, как и в случае с размером шрифта, проблема здесь в том, что клиентский код должен контролировать элементы данных непосредственно. А это ограничивает число возможных способов применения структуры current фонд. Соответственно, очень много фрагментов одинаковых фрагментов кода во многих частях программы, в которых мы контролируем, размер шрифта, жирный, нежирный и т.д. и т.п. что не совсем хорошо то есть когда вот что-то подобное у вас в программе то уже следует подумать над абстрактными типами данных ну и сейчас мы поговорим о о преимуществах использования абстрактного типа данных так сейчас раз, 2, 3, 4 тут Смотрите, моя внимательность Моя прокачанная внимательность Позволила заметить Ловушку в дверном косяке Значит от, Раз, два, три, четыре Нажмем четыре Ловушки Я не могу обезрядить ловушку О, вы искусный О, красавчик Надо было Назвать Не CPP просто А красавчик Вот так вот Да, но у меня умение слабенькое по поводу взлома, соответственно. Соответственно. Я, наверное, сейчас не буду пытаться, потому что я могу доиграться до того, чтобы замок заезд и все. Так, ну да ладно, мы пришли в новое поселение. Давайте я вам о нем расскажу. Что это за поселение? И на сегодня все. А в следующем видео продолжим эту тему, которую мы обсуждали, и это будет преимущество использования абстрактных типов данных. То есть рассмотрим это. Ну и ну и ну, и это у нас... Так, а что это у нас за, за поселение? Карта, карта, кламат. Вот, или кламат. Так, ладно, что это за поселение? Сейчас. One second, please. Итак, Кламат или Кламат, это тихое э, захолустное поселение. Граница цивилизации. Э, конечная остановка для немногих торговых караванов где одичавшие люди из племен могут по сходной цене обменять свою добычу на предметы первой необходимости и информацию. Ближайшее население это пункты Оройо и на западе и дыра на юго-востоке. Город разделен на две части. На деловой центр, место торговли и удовольствия и городок траперов. Основанный на руинах заброшенного супермаркета. Так, кто такие трапперы? Спросите вы. Это, это трапперы, это. Так, сейчас я вам скажу. Ну это такая организация, типа как Ханы вот были и такая организация. К ней мы еще доберемся. Так вот, город разделен на две части, да, и вот этот супермаркет, в котором, ну, на руинах супермаркета, в котором обосновались эти траперы, да, городок траперов, то есть этот супермаркет к 2241 году оккупировали несметные полчища крыс во главе с крыса-бога, обитающим в красивых пещерах. Вот так вот. То есть там крысы заняли это все. Это все. Так, так. Основное занятие населения, ну, то есть вот этого городка, кламат или поселение, это охота на гек канал Ну, помните, я там собаку спасал, там был гека, гека. О, книжка, книжку, книжку, книжку. Кошащая лапка. Какой-то журнал. Нафиг мне. Так вот, основное занятие это охота на вот этих гек канал и выделка обычных и ценных золотых шкур. То есть из гек канал О, точно, я вспомнил. Гекки вот эти бывают обычные или и какие-то еще другие. Ну, вроде да, как золотые. Но те золотые такие мощные. Их сложнее убить, они такие по прокачании. А в округе аномально большое количество золотых гекканов. Вода. И это породило предположение, что окрас гекканов это результат мутации в каком-то определенном месте. И один такой житель, Траппер Смайли, обнаружил одно из таких мест, ядовитые пещеры. И едва не поплатился за это жизнью. То есть житель один тут обнаружил место, где типа шарятся или обитают эти гекканы. Ну и входа, у входа в кламат можно почитать местную доску объявлений. Давайте я вам сбегаю ко входу. Где у нас тут вот этот вход был? Вот тут, по-моему. Вот. Вот вход. И вот местная доска объявлений. То есть можно почитать, что, куда, как, зачем, кому что надо. Там куплю, продам. Продам холодильник. Продам. Так. Очень внизу. тор так выпивка что-то старых вещах ну короче здесь можно почитать поэтому советую тех кто м -м, будет играть почитать потому что как вы видите я особо здесь не вчитываюсь я особо не вчитываюсь я больше чуть-чуть другим да, занят а вы вам крайне рекомендую кстати смотрите в первом фоллауте тут, по-моему, три было. Сейчас тут пять, да, этих, этих циферок. То есть, поболее. Так, канат нет, стопудово... Ой, блин, а что делать между деньгами? Я там прокачал умение, блин. Мог бы от бутылку впарить за, не знаю, за тысячу. Ага, впарил. Сейчас. Офигеть. Да, раскатал я губу. 43 ножек 143 эту одну продам да не ребятки это что то не такие цены улупят. баррагетти 50 блин все обратно что ли короче ладно давайте на сегодня все Всем спасибо за внимание. Я сейчас это тут разберусь с этим всем. Сохранюсь и продолжим в следующий раз. Сейчас я прикуплю 50. Мне веревка точно нужна. Потому что, вот, насколько я помню, в колодец тут какой-то можно залезть. В колодец. А, вот шкуры. О, тут броня. А целебный порошок. А мне только один... А почем порошочек? 40 Ну дайте тогда сколько? Три штуки возьмем, да? Еще два. я э, а ч 121? Ты ч, гонишь? Как так-то? Ого, не на приколе. Ладно. Так, ладно, всем спасибо за внимание, в следующий раз поговорим о преимуществах использования абстрактных типов данных, ну и так далее. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ста ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!